И всех витаю, с вами КТ. и сегодня, как вы видите, я наконец-то купил Хромакей, ну, мне его доставили наконец-то, вот, теперь я смогу нормально записывать видео, вот, теперь я смогу даже делать крутые видосики, там, какую-то магию делать, вот, типа, ой, я могу взять, например, взять и вот так вот надеть на голову хромакей, и типа будет шапка-невидимка, или делать там какие-нибудь прикольчики, там что-нибудь что интересное с помощью хромакея, только э, я ж не могу стол ну к стене подвинуть, поэтому я не знаю, он слишком далеко от меня, хромакей. Вот. Не, а так-то хорошо, очень хорошо. Вот. У меня теперь просто наикрутейший хромакей, который такой зелененький такой весь. Ну, он, конечно, у меня маленького размера. Он тоже нормальный. Ну, понятно ведь, да? Мне, в принципе, и так и так нравится. Там, если думать, то, то можно додуматься. Бред какой-то говорю, но это ничего. Я просто мега рад, то, что, вот, хромакей, ну, это ж прикольно все таки да? По-моему, очень прикольно. Я даже могу теперь сделать вот так, типа, мистер бииист. Могу вот так сделать. Или могу, ну, его на пол постелить и, типа, снять, я туда прыгаю, там это... Безно просто. Ну, короче, сейчас что-нибудь прикольное могу заснять с помощью хромаке. Хромаке штука крутая. Вот. И 20... давайте 25 или 24 у меня выйдет видео, где я очень хорошо постараюсь. Ну, не думаю, то, что 20... 24, конечно, но... 26 до 25 норм. Короче, всех люблю, всем удачи. Желаю всем украинцам, русским, белорусам, китайцам, монголам, короче, кому угодно, короче, желаю здоровья вот всем. Желаю всем добра, мира, счастья, мира. Вот. И.. Ну, короче, чтобы все было хорошо. Вот. Короче.. Всем пока. Всех люблю. Желаю всем счастья, здоровья. Уже половина видео ушло на одни пожелания. Ну, короче, всех люблю, всем пока. Давайте. С вами был КТ.